AM и PM Essential – это очень уникальные витаминные и минеральные добавки, содержат более 70 биологически активных добавок и мощный синергетический комплекс, способный восстанавливать клеточные процессы и задерживать преждевременное старение. Это единственная в своем роде добавка, разработанная, чтобы помочь вам достичь оптимального здоровья и круглосуточно бороться с симптомами старения. Эта формула из двух частей помогает регулировать природные биоритмы вашего организма, обеспечивает энергией, дает ясность ума в дневное время и более спокойный, непрерывный сон ночью, так что ваш организм может сосредоточиться на поддержании клеток и их обновлении. Кроме того, они помогают вам сохранять надлежащий состав организма за счет повышения метаболизма, что ведет к снижению жира в организме и способствует созданию мышечной массы. Клинические исследования показывают результаты уже через 5-7 дней после первого использования и невероятные улучшения жизни и общего самочувствия через 12 недель. AM и PM Essential были созданы доктором Винсентом Джампапа, ведущим специалистом в борьбе со старением. Сейчас 87% населения США принимают различные биодобавки. Если вы находитесь в этой категории, не имеет ли смысл принимать AM и PM Essential, которые доказанно замедляют признаки старения и улучшают качество жизни, а не просто какие-либо очередные витамины и минеральные таблетки.